Всем привет, на связи мистер офицер прошлый раз мы в прошлой серии, значит, что произошло-то, пришли десантники, ну и получили свои заслуженные стрелы. Кто куда. Вот, далее мы профукали нож, началось цунами, мы успешно спаслись и поперли к горе. И вот, собственно, наше упорство вот чем закончилось мы потерпели кораблекрушение но выжили и сейчас будем идти я даже не знаю куда но мы идем так вот сюда нам показано идти. у нас тут горила как сказал бы тарзан и я не знаю что они с нами сделают а, они испугались я понял Странные существа, Хрю-хрю кабанчики. Хрюхрю, -хрю. потом пригодится. Конечно, пригодится, блин, еще какой-то вот кустик. Прихвачу О. с собой древесина. Так, она у нас требуется, что-то там было написано для изготовления чего-то. Крепкие ветки используются для изготовления стрел, улучшения оружия и восстановления костюмов. Их можно собрать с маленьких деревьев, а также найти заготовленные вязанки. Или вязанки, И не знаю, не знаю, к сожалению, как это произносится. Давай ускоримся, ларка. Так, еще веточки. О, -о, -о, -о еще можно пособирать. Это же классно. Кабанчик. Только.. Чем мы тебя, если что, будем рубить-то? Так. Не хочешь, да, ты тут идти? Ладно. Странный какой-то лес. Так, вот на место. Птички. найти. Где они, где они? Где-то тут. Так, не, нам не дают тут пройти, вот ты... А я хотел тут побуд... да, поблудай, походить, но нет. Походу. Какое счастье меня не ждет. Ни змеек, никого, ничего. Ранный лес. Так. Гора с Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Жесткая посадка. Да, сигналик у нас есть. Вопрос, как мы тут сейчас... А, аккуратненько, да? Да, что в тебе. Держись. Переиспользуйте пьеры для изготовления стрел и восстановления костюмов. Они встречаются в птичьих гнездах, расположенных на деревьях и возвышенности. Блин, а как это все изготавливать? Вот в чем вопрос. А -а -а -а. Тут какие-то предметы есть. Монетки есть. Но как это все изготавливать давайте зайдем знаете куда в параметры и здесь значение клавиш может быть где-нибудь там внизу есть дневник пауза использовать растения озарение Концентрация. выносливость лечебные о как Неплохо. На мышке можно нажать 4-5. Это хорошо. Так почему 4? Странно. Смена плеча левый shift. Совершенно непонятно, где у нас... как раз таки вот все это сооружение Походу в менюшке будет вот, тут бы я конечно знаете что бы сделал скорее всего один э -э -э -э -э. прикиньте не хватит интересно ну окей так нам туда надо Вопрос, как туда долететь? Крыльев-то у меня нету. Единственное, и не хочет она пускать веревку. -то. Э? Ну, я даже вообще без понятия. Нифига себе ты прыгаешь! Обалдеть! Так. Везьяны. Что это значит? Так, ладно, нам туда не разрешают идти. Блин, красиво, красиво. Так. Я вождь, уйдите. Пере. Так, стопе. Оп. Ай, ай, ай, ай. Там случайно ничего не было? Йоки. Да я везучий. Чё, блин. <сосимовый> блин, Варка, ты хлебного что ли воды? Это какой-то капец, потрясение тёплое. Давай, поднимайся. Жесть. кто быть рядом. Эй! Вы Где вы? Убежали паразиты, а? по-любому, пилот у нас мертв. Конечно, мы ничего не можем сделать, потому что а ножа у нас нет. Мы просто молодцы. Тут кабанчики бегают всякие. Так, ну давайте. Я даже не думала, что Боря будет такой сильный. Это О -о -о -о. все Надо было послушать Иону. Надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал. И остальные деревни в порядке. Молодец, наговорилась. Нужно череду бедствий, пока не поздно. Ты троллишь, да? В общем, у нас обломки самолета тут. Доступны очки навыков. Четыре очки навыков, полученные вместе с опытом, можно потратить на приобретение навыков. Классно. Так, а как у нас... Ресурсы, найденные в ходе путешествия, можно использовать для создания снаряжения и костюмов. Но пока недоступно. И доступные пункты назначения 3. быстрый переходы между лагерями поможет вам полностью исследовать уже посещенные области. Тоже недоступно. В общем, навыки у нас. Давайте зайдем сюда. Развитие навыков охотника улучшает способности лара, связанные с изучением местности. Ветка Воина улучшает боевые и связанные с оружием навыки. Ветка мародера улучшает навыки изготовления предметов и скрытности. Ой, м да, охотника, воин или мародер? М -м. Мародер скрытность, то есть мы будем по стелсу все проходить, а это по-моему интересно. Изучение навыков. Выберите навык, который хотите изучить из любой синей, красной или зеленой ячейки. Навыки с белым контуром уже приобретены и изучены. Серые ячейки разблокируются, когда сумежные с ними навыки будут приобретены. Некоторые навыки необходимо найти в мире, их нельзя приобрести. Ох ты ж, ёх ты ж, ну чё, навыки пути, для просмотра навыков пути, полученных в дополнительных гробницах испытаний, нажмите ешечку, так, ну давайте смотреть, что мы можем, ага, угу, Скорость плавания уже у нас изучена, здесь шаг гуацина, приглушение шума при прыжках и падениях, и спокойствие пумы, увеличение точности лука при удерживании полностью тетивы, натянутой тетивы. Так, ну вот и вопрос, собственно, чем мы можем сейчас изучить. Причем требует одно очко, два, два, где-то одно, где-то два требуется. Вот. Так что... Так что тут пипец, что можно изучать. Давайте посмотрим зеленую ветку. У нас есть извивание Удава. Совершая бесшумные убийства, Лара автоматически забирает ресурсы своих жертв. В принципе, хорошая штука, но я бы не стал. Это как бы в последнюю очередь. Значит, в эту сторону мы не пойдем. Мы, если пойдем в зеленые ветки, то сюда. Ну и требует она, смотрите, одно очко. Эх, хитро-хитро сделано. Ловушка Аспида. Делайте из тел врагов ловушки, приманки. Они привлекают, и после активации убивает ближайших противников шрапнелью. А вы, конечно, интересная штука туда подкладываете взрывчаточки, и когда кто-то подойдет, бада бум будет. Но минус этих взрывчаток мы их не можем себе класть в сумочку, а это значит, что? Если у нас не будет поблизости всяких этих баночек, то и ничего изготовить мы не сможем. Окей, идем дальше. Игла Анолиса. Требуется меньше ресурсов для восстановления костюмов из фрагментов. Пока я не представляю, что есть костюмы. Я даже и не знаю, надо это или нет пока что. Смотрим дальше. Дыхание крокодила. Увеличение длительности задержки дыхания под водой. Смотрите, есть сочетание с дыханием крокодила 2. Наверное, вот это вот оно будет, скорее всего. Так. Ну, такого я не заметил, чтобы нам прям не хватало под водой времени. Может быть, ну и в основном мы передвигаемся по все-таки суше. Поэтому пока не вижу смысла. Дальше давайте посмотрим. Бросок змеи. Возможность совершать бесшумное убийство, не поднимая тревоги. Эм. А я сейчас шумное убийство осуществляю. Интересно, интересно. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Приманка аспида. Изготавливаете стрела приманки. Стрела привлекает внимание врагов, а после активации убивает их облаком ядовитого газа перекрывает линию обзора так яд спида. изготавливайте химические гранаты граната убивает ближайших врагов и перекрывает линию обзора блеск змеи добавляет возможность стрелять сигнальными патронами из любых пистолетов они поджигают небронированных Врагов, при этом временно ослепляя соседних противников. Такой себе хлопок Боа изготавливает оглушающую шрапнель, оглушает противников, давая Лари время замаскироваться. Оглушающие шрапнели сигнальные патроны имеют дольше оглушающий эффект. Вот и факт. Вот это, конечно, да. Э, это какая-то нереальная фигня. Так, ярость змеи, по-моему, не смотрели. Возможность их убить второго правчительника и совершить серию убийства. Вот это, кстати, интересная штука. Давайте вот так вот сделаем бросок змеи. И нам тут же сразу дадут ярость змеи. Да. Все, мы просто прям... Ах, прям убийцы. Вот то, чего мне не хватало, когда ко мне вверх по два человечка подымалось. У нас осталось одно очёчко. Ну, не знаю, стоит ли эту штуку брать. Я что-то не вижу смысла. Вот. Давайте посмотрим... Что мы еще можем тут? Да ничего тут мы не можем взять, очков у нас не хватает. Давайте посмотрим, что есть из синего. Значит, гнездо аспита, охотник, увеличение количества рукотворных ресурсов, добываемых из любых источников. Опять же, в два раза больше очков нужно, чем у нас есть. Вот это, кстати, интересная штука. Вот, то есть, если мы собрали там единичку, а тут будет в два раза больше. То есть, сразу очко получаем и берем вот эту сабилити. Дальше у нас есть крыло орла. Значит, повышенный шанс вернуть стрелу при обыске врагов и животных, убитых из лука. Тоже интересная штука, но я думаю... ее не так актуально, то есть можно находить ресурсы, быстренько все это делать. Власть орла увеличивает шанс нахождения редких животных. Совинная добыча. получить возможность получать токсин и яд, разделывая пауков и жуков. Для разделывания необходим самодельный нож. Дальше у нас есть Лара. Определяет зрение и липа. Лара определяет точное положение сердца крупного животного в режиме инстинкта выживания. Ранение в сердце наносит огромный урон. Ух, прям тут выживание реально. Запасы ворона. Открывает доступ к большим сундукам и подсумкам у торговцев. Интересная штука. Далее у нас есть хитрость. Ворон отображает ловушки в режиме инстинкта выживания. Савиное зрение Ну в принципе у нас Они и так отображаются Савиное <covered by another teacher> зрение Инстинкты выживания Длится дольше после того, как Лара Начнет движение Подсвечивая врагов Ресурсы и объекты На сложности дитя джунглей Так, очарование ворона У нас более выгодные цены у торговцев М -м -м. Ммм, mm. mm. вот сюда прям надо стремиться. Но сложно, да. Сюда, чтобы стремиться, нужно. Значит, один, три, шесть очков. Взор орла отображает артефакты, монолиты, сундуки с сокровищами, карты архивариусов и ранцы, географов в режиме инстинкта выживания. Мудрость совы. Подсветка объектов, связанных с испытаниями в режиме инстинкта выживания. Ну, как-то и все по синим. Остались у нас красные, которые мы видим. Давайте начнем с закрытых, прям таких. Старая стая Ревунов 2. Возможность одним выстрелом пустить три стрелы в три захваченные цели. Что и захваченные цели, я пока не понимаю. Ну да ладно, стая ревунов, возможно с одним выстрелом пустить две стрелы в две захваченные цели. Ух, по ух ты ж. Лисья смекалка, открывает улучшение оружия следующего уровня. Неплохая штука, наперед, то есть эти рывок пумы и ускорение полного натяжения тетивы. И сокращение времени между усиленными выстрелами. Ну, не знаю, пока мне такое не приводилось. Такого, что прям на меня прям жестко нападали. Далее, лисий знак, визуальная помощь при прицеливании в голову врага. Ну, не знаю, я шибко что-то по головам не стреляю, да и... Не знаю, есть ли смысл в этом. С одной стрелы убивается враг и без попадания в голову. А на голове бывают каски. Mm -hmm. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Это неистовство ягуара, повышение сопротивляемости урона на васиму, наносимого противниками на короткое время после бесшумного убийства. Mm. Не знаю. То есть мы кого-то убили... Эфочка, и тут хоба все увидели и стали меня пинать. Было тогда, когда там мы одного бесшумно убили, а второй начал по нам стрелять, стрелять, еще раз стрелять. И у нас якобы тут сопротивление урона повышается. Ну, не знаю такое себе. Если не усталости, то да, интересная штука. Но если не усталости, зачем тогда мы посталости убиваем? Странно. Объятия пумы. Повышение сопротивляемости урона наносимому противнику на короткое время после лечения в бою. А вот это интересная штука. Прям если жесть-жесть будет, мы такие хоба лечимся, и тут нас хоба бьют. Я просто еще ни разу не лечился, я не знаю, как процесс лечения происходит, то есть может быть мы... В момент лечения вообще никак не можем двигаться. Ну, да, посмотрим дальше. Лисье падения. Уменьшение урона от падения с высоты. Чтобы полностью избежать урона, совершите курок в момент приземления. Интересно. Финт пумы. Увернувшись от атаки небронированного врага, выведите его из стоя контратакой. Ну и вот последнее, что я тут вижу, это скорость ревуна. Больше времени, чтобы среагировать на ловушку или схватить противника. Также вы никогда не срываетесь с уступов. М -м такое себе. Такое себе. В общем, как я и говорил, мы пойдем, скорее всего, вот сюда. Вот. И вот сюда. Ну, я пока точно, пока не знаю. Если здесь нам нужно 2 очка и потом 3, 5. А здесь нам нужно 2, ну, также 5. А при этом у нас более выгодные цены будут сразу же. Вопрос, что здесь находится, большие сумки и подсумки? Или это мы можем якобы покупать? Посмотрим. В общем, в первую очередь я бы, конечно, двинулся вот сюда и потом сюда. Ну, а потом уже занялся всем вот этим остальным. Итак, мы получили сейчас следующую способность. Это бросок змеи и ярость змеи. То есть мы теперь по стелсу можем совершать серию убийств. Вот, собственно, и все. Что у нас тут восклицательный знак говорит? Типа у вас есть... А, еще навыки пути есть же, точно. Ага. Ага. То есть это мы не сможем разблокировать, пока не пройдем испытание. Блин, пипец. Пипец, конечно. Ну, окей. Давайте отсюда выйдем. Посидели мы немножко, да. И ушло прилично времени на это все, да? Разрезать да, срезать мы можем, я думаю, обычным ножом, что? Мысли. Эй, серьезно. Жесть. Острый Может, предмет. Без этот ящик не да вы серьезно, блин. Это какой-то капец. Серьезно. Может, ну давайте посмотрим, что здесь. Ультиляторы. <связь> Молодец. Красава. О боже! Так, тут у нас есть веревки, да? Э, я вижу, сюда можно забраться. Так, на всякие животные, кабанчики, зайчики. В смысле, ты не хочешь держаться, Алё? И че, э? Ладно. Самое интересное, мне сейчас скажут, что я сейчас ничего не смогу собрать. Вот это будет, конечно, да. Так, ладно, тут нам тоже скажут, Держи наверное, страдает. да? Ящик э, совсем уже все плохо. Давайте посмотрим, животное у нас тут есть. Тоже ничего нельзя сделать. О! Шкурки. Урки Давай, собирай Ягодки Пригодятся, я думаю, они нам Так Еще ягодки, я видел, здесь были Так, отлично Ном -ном -ном. О, Никандра. Растение, озарение Растения с эффектами озарения обычно имеют синюю окраску. Их используют для создания снадобий, чтобы активировать озарение. Торапия растений кроме деревьев. Ух ты. Это цветочки. Так, ну и... А я бада-баду! Держись. Так, я все понял. У нас тут выше есть возможность. Так, ну тут еще деревья есть. О, -о, -о. это интересно. Мы будем мост делать, однако какой-то. Так, перышки. Спасибо. Так, еще. Забирай. Так, три из 5. Если мы сюда прыгнем, то попадем туда. эй эй -э -э! что это такая? Мне понадобится инструмент. Да понятно, инструмент тебе понадобится. Логично, Че я могу тебе показать. Перышки возьмешь. Блин, просто какая-то дичь происходит. Давайте вверх пойдем. Так и быть. Держись. Рядом гробница испытания. М -м -м. Хе-хе-хе. Ну что? Можем ли мы сюда вообще зайти? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем подойти. Ледоруп отлично. Мы просто красавчики. У нас вообще ничего нету. И мы решили... Да. Мы решили какую-то дичь сделать. Так, ну тут, смотрите, я единственное, что вижу, это вот... э, в смысле, ты туда не полезешь? Интересно. Так, окей, я могу забраться сюда. Взять першки. Здесь мне скажут, у тебя ничего нету. Ну и... Тут опять же я ничего отрезать не смогу. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть под водою. Под водой у нас есть еще раз возможность отломать эту гадость. Да вы запарили, а! Это что, жать надо что-то, нет? Каза. пеции не стоило на меня нападать понимаешь жесткая посадка ну что ж давайте теперь в нашем вот в таком вот прекрасном логове остановимся У нас тут смотрите что ты следовать можно бортовой журнал интересно давайте это посмотрим что это Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих трех дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура — около 30 градусов, возможен легкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%, иначе бы он нас не повез. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных давайте на сегодня остановимся а в следующий раз уже начнем тут делать ух ях с вами был офицер если вам понравился данный выпуск обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал если этого еще не сделали оставляйте комментарии и прожимайте колокольчик всем огромное спасибо за внимание и всем пока увидимся уже скоро!